шкаф торговой марки «Аркто» на базе среднетемпературного шкафа. Данное оборудование обладает всеми лучшими характеристиками аналогичного оборудования, представленного на сегодняшний день на рынке. Корпус шкафа выполнен цельнозаливным. Боковые стенки проливаются на всю высоту, что обеспечивает хорошую жесткость при погрузке и выгрузке оборудования. Основными поставщиками электрокомплектующих являются компании «Умбрака» и «Эвка», которые замечательно зарекомендовали себя на рынке. Внутренний объем шкафа соответствует 700 литрам. Как мы видим, контроллер, кнопка включения, замок и светильник шкафа вынесены на фронтальную панель. Габаритные размеры шкафа по полу составляют 710 на 880 миллиметров. Если мы говорим о шкафе объемом 700 литров, если это шкаф 1400 литров, то, соответственно, ширина 1420 на 880 миллиметров. Глубина шкафа учитывает себя... Выступающую ванночку выпаривания расположена на задней стенке шкафа. Это наименьшая площадь поковок для оборудования аналогичного объема. Дверь оснащена автоматическим доводчиком закрывания двери. При открывании двери более чем на 90 градусов дверь фиксируется. Это удобно для разгрузки и выгрузки продуктов. При уменьшении угла менее 90 градусов дверь автоматически закрывается. Толщина стенки среднетемпературного шкафа составляет 60 миллиметров что в свою очередь дает экономию энергопотребления в 20%. Высота внутреннего объема корпуса шкафа составляет 1700 мм, что в свою очередь позволяет разместить 5 полок по внутреннем объеме, которые входят в стандартную комплектацию. Шаг установки полок составляет 60 мм, что дает хорошую вариативность при их размещении. Полки холодильного шкафа обладают хорошей легкосъемностью. Направляющий пола также обладают такими качествами. Вертикальные стойки крепления направляющих очень легко демонтируются для удобства санитарной обработки. Также легко устанавливаются. Также для санитарной обработки внутренний корпус шкафа обладает внутренними радиусными гибами, а также ванночкой на нижней обшивке корпуса. Стоит отметить, что длина шнура питания шкафа составляет 4 метра, в то время как у аналогов длина составляет около 2-2,5 метров.